Доброго времени суток, мои дорогие любимые! И вы на моем канале. И сегодня у нас тема богатства, процветания, изобилия, денег. Деньги льются золотым дождем, доллар ставим на поток, магнит для денег, обряд и амулет. Итак, в процессе просмотра данного видео вы получите, как сделать доллар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 Для начала я хочу вам показать, что я сегодня, какую красоту я сегодня приготовила для вас с этого обряда. А, вот это вот замечательный амулет. Это бог богатства, бог процветания, бог изобилия. Угу. Это Будда. Всеми нами любимый, замечательный, прекрасный бог богатства. Это денежная лягушечка. Тому, кто ее приобретет, я расскажу, как с ней работать. Ну, вы понимаете, да, что все это в единственном экземпляре, поэтому спешите, заказывайте. И долларовые купюры, которые тоже уже заряжены, сделаны на увеличение вашего богатства. Специальных обрядах и а, прежде чем мы сейчас с вами будем делать обряд я научу вас как сделать доллар который будет притягивать богатство а, мы давайте-ка посмотрим дорогие мои с чем нам придется тут сейчас поработать нужно ли работать Подсказки нам дадут, карты. Угу. И сейчас, видите, какие красивые золотые карты. Я хочу сказать, что все энергии обряда сохранены, вне зависимости, в какое время вы смотрите, в каком положении находится Луна, потому что я делаю это в специальное время, специальные коридоры, конечно же. Здесь уже сейчас... Если вы включили мое видео, значит, сами силы пришли к вам на помощь. И смотрите до конца. Помните об энергообмене. Здесь под каждым видео есть кнопочка «Спонсировать». Вы можете это делать для того, чтобы обряд был более действительным для вас. Итак, мы сейчас смотрим. Три позиции, пожалуйста. Загадывайте. Первая, вторая, третья позиция. У нас три карты, три позиции. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Три позиции. В каком состоянии находятся денежные потоки, что нужно усилить, что нужно подправить. Сейчас нам силы подскажут. Для тех, кто выбрал первую позицию, пожалуйста. Ну, замечательно. Смотрите, какая карта. Смотрите, что она означает. Полное плодородие, пшеница. Денежный вот такой вот солнечный яркий знак стоит. Эта карта говорит о том, что даже если вы сейчас попали в какую-то трудную ситуацию, у вас есть... Огромный потенциал и шанс быть богатым человеком. Род ваш, в роду вашем были люди богатые, удачные, успешные, которые достигали высот, которые ставили перед собой цели и задачи, и у них все получалось и срасталось. Значит, мы будем взыскивать эту ресурсную для себя энергию денег, богатства. Очень хорошая карта, замечательная. Для тех, кто выбрал вторую карту. Угу. Вот, посмотрите. Посмотрите, какая карта. Пожар, тучи. И вот такая вот борьба идет Борьба за выживание, борьба за жизнь, борьба за силу. И... Возможно, даже какая-то бестолковая война, в которой вы теряете силы. Давайте попросим расшифровочку. Что нужно сделать, чтобы выйти из этой борьбы, постоянной борьбы? Смотрите, то же самое. Сейчас у того, кто выбрал вторую карту, достаточно... Сложные взаимоотношения с финансами. И действительно, здесь вы нуждаетесь в поддержке, в помощи. И сейчас ваши предки, давайте попросим наших предков, ваших предков, выйти к вам на помощь. И вот они приходят. И вот они помогают вам. Они рядом. Смотрите, всего лишь две карты понадобилось для того, чтобы закрыть, трансформировать и выйти из этой истории финансовой. Закрываем, переходим сюда. Есть. Для тех, кто выбрал третью карту, ну, замечательно, прекрасно. Посмотрите, какая карта. Энергии сбалансированные, сильные, мощные. И женское, и мужское начало. И, пол, и полнота, чувства, полнота, <смех> хочется сказать, карманов. Все это есть. И даже если вы сейчас не в этом состоянии, то обязательно в ближайшее время у вас будут какие-то поступления, связанные с финансами, и воз... новые возможности, и новые перспективы прям в ближайшее время обязательно для вас откроются. Замечательно, прекрасные, очень хорошие позиции у нас с вами. Угу. И смотрите, я вас сейчас научу, как делать денежку, которая будет притягивать другую денежку. Мы будем работать с долларом. Доллар очень устойчивая, сильная, магическая такая купюра. Итак, сгибаем пополам доллар. И нам из этого доллара необходимо сделать пирамиду. Пирамиду с из пирамиды, которая вот здесь вот у нас есть вот такая вот пирамида. Сейчас мы кончики все эти заберем, уберем. У меня есть ну, кто уже покупал, приобретал денежные кошельки, которые я заряжаю, в которых тоже обязательно вот эта денежная пирамида в денежном кошелечке она у вас есть. Вот смотрите, загнула так, да? Угу. И дальше, вот смотрите, здесь. Вот низ у нас загибаете. Сюда вот так вот загибаете. Угу. И вот эти вот краешки тоже можно туда убрать. Вот так. Угу. Есть. замечательно. Вот, смотрите, вот такая вот у нас получилась Денежная пирамида. И ее можно класть в кошелечек. Еще есть у нас денежные масла. Помазать денежными маслами. Это мята, ветеринар и апельсин. Можно этими маслами, маслами мазать кошелечки ваши, денежки обязательно. И... Ой, какие запахи. Обалдеть. Итак, кладем сюда пирамидку. Садимся поудобнее. Ладошки открываем вверх. Угу. И если вы сделали доллар, если вы не сделали доллар, все равно ничего страшного, сделайте его потом. Сейчас мы будем работать с Денежными и энергиями. Итак, силы. Работаем. Трижды день Юпитера пройдет. Денежный дождь на меня он прольет. Деньги теките, деньги сверкайте. Сделать богатым меня пожелайте. Деньги приходят. Деньги растут, деньги в карман мой дорогу найдут. Откуда не жду я доход получаю, Деньги в кармане моем прибывают, Все больше и больше их у меня, И я богатею день ото дня, Деньги текут золотою рекою И навсегда остаются со мною. Бедности я никогда не познаю, И да свершится, как я желаю. Истина так. Так тому и быть. И да будет так. И так будет. Исполнено, совершено, до сведения Всевышнего доведено, печатью мастера скреплено, Есть. Ну что, прекрасно? Идем дальше, дорогие мои. Подписывайтесь на мой канал и кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео. Ну и помните об энергообмене. С вами была я, Арина Михайловна Ласка, В добрый час! Добрый час.